Чтобы вы понимали, для пенсионеров рыбалка бесплатная. Для обычного рыбака вход 10 гривен. Волос, макушатник, тигровый орех попал. флуоресцентный попал, еще только. Рыбу ловить не умею, готовить не умею. Они папа, целуют, это не фишка. Вырос на килограмм до 80, попадись. Очень надеюсь на нее поймать большого карпа. Все для Клёва, это Клёво. Ну, я для начала в шоке. Чего? Потому что у вас все получается. Мы не профессиональные рыбаки. Ну, каких людей сейчас слюнетесь? елки паки да? Да? Какие люди? У нас тут слюни текут. <звук> <звук> Хватит дроздить, давайте покушаем. <звук> пожалуйста. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале "Все для Клёва». Сегодня очередной раз мы с вами на рыбалке. Да, у нас суточная рыбалка с друзьями. Мы выбрались.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 И на кормушке потаповские, и с крышечкой будем экспериментировать в очередной раз. И с техноплантоном, и будем заказывать горохом. У нас есть наживка живая, опара с червь и пенотеста, желейные бойлы, даже пластилин, гранулы, обыкновенно такие плавающие шарики пенопластовые, макуха.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 Мы попробуем команды Олег Васильевич, вдвоем таких, эм, скажем, матерых рыбаков. Матерых? Может быть. Да, матерых рыбаков против молодой команды все для клёво». Кстати говоря, что-то у вас неправильная майка, Олег Васильевич. Я вот хочу вам подарить майку все для клёво». Я уже готов до клёво. Да, все, давайте тогда переодевайтесь, и мы начинаем с вами рыбалку по полной программе. Сразу морально э, начнем... Э, Молодую команду выиграть уже в том, что у нас нормальный Надейтесь, майки. надейтесь. Так, Олег Васильевич готов? Все для Клево? Все для Клево, Это клево. готово. Это Клево. <с> Друзья, мы с вами находимся возле магазина компании Коматек. Это на улице Базовой, 13, в Одессе. Давайте я вам покажу, как правильно должен заходить в него подписчик канала «Все для Клево». И познакомлю вас с персоналом этого магазина. Поехали. Как Здравствуйте. Добрый день. Все это клево, это клево. Знаю этот пароль, скидка 10%. Супер. Здравствуйте, Николай. Добрый день, Саша. Это Николай, главный специалист компании Коматек. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о компании, какая главная идея, цель компании. Угу. Ну, мы в первую очередь, мы е компания вырубник. То есть все модели одежды, которые мы реализуем, мы сами их створюємо, виготовлюємо, і и после этого мы передаем их другим людям. Скажите, а кто являются вашими клиентами? Наши клиенты – это все люди, которые сповідують активный отдых, активный образ жизни, то есть практически весь одяг Аудор. Все, что повязано э, с природой и отпочинком под открытым небом. То есть практически все подписчики канала все декларовали. Ну, починаючи э, з них, потому что э, это как раз сегмент э, мисливства, рыбальства, но кроме этого у нас есть и casual, ну, Я скажу, практически весь аудор, все, что за межами дверей, как то говорят, да, перекладається. Крім э, Кроме рибальства, у нас додатково еще, еще есть униформа. Это наш профиль, мы работаем с охранными структурами, милитаризованными организациями. Ну и рыбалки, мисливцы – это наши любимые люди тоже. Николай, расскажите, пожалуйста, о преимуществах вашей продукции. Запросто. Главный акцент у виготовленні нашей продукции – это ставка на технологии. В первую очередь, это технологии и высокая точнее, материалы, мы используем сировину для виготовлення нашего одежды. Это контроль и последовательность процесів процессов час выготовления продукции. И главная идея, которую мы сейчас так же предлагаем людям, это концепт пошарового одежды. Немає плохой погоды, есть невірне одягання, И вот мы до этого прагнем. Люди должны одягаться правильно, как раз для того, чтобы главная наша идея реализовывалась. Почувались они комфортно и им подобалось отдыхать под открытым небом. Супер. Спасибо. Так, Артур уже, я так понял, уже нарезает, да? Дежурный по кухне. Надо. Дежурный по кухне, понятно. Так, ну тут домик такой приличный, ну как, конечно, есть, конечно, что можно стремиться к лучшему, но, по крайней мере, нормальные условия.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 Старшую команду. Старшую команду, да. Ну, понятно. Вот ты же знаешь, у нас э, старшим везде почет. И, и уважение. И уважение, да. Поэтому. Поэтому. Бы, поэтому посмотрим. Ну я тебе понял. Все. Но если что, я как бы это правило хорошо знаю, в жизни применяю. Пусть да, он весельнейший, правильно? Все. Жмем да. руки вот так, чтобы Все. люди видели, батл состоится, да. результаты будут видны потом. Окей. не успели даже покушать скажем так у нас уже первая карпа Есть, вот вот Есть! команда все для клевов пока небольшой первый Почему? Да <связи> огонь! <связи> Команда на исходную позицию. Пацак в воду. Не-не, держим. Держим подсак на одном месте. Для этого есть вторая ракета. Взяли. То же самое, да? Это тоже самое пацан. Он понимает, что это самое. Он думает, это детская игра. Наливают, выпускают. Пора взвешивать рыбу, чтобы сравнить, кто выиграл потом. пенсионеры, как всегда, по мелочи балуются, они много не могут. Ну что же, карпик маленький, мелкий. Карпик мелкий. Мы сейчас покормим нормально горохом. У нас еще вон практически три четвертых ведра. Гороха еще есть. Вы только собираетесь, Карпика -то, мы уже покормили. Карпик небольшой. Но мы такого карпика не берем. Мы его не жарим. Э на уху не оставляем. Смотри. Да? Видишь, чуть не оторвал. О, это уже, это уже опасно, кажется. У карп. меня разорвало хлебало, давно я так не клевало. Ой. Ой. Нормально, нормально. Сотрясение если я не получил. Нет, нет, все нормально. Нет, для карпа это не тяжело. Да. Ничего. Так, ну что, у нас по идее должен быть карасик. только ш. Сейчас посмотрим, что там. Карасика мы, конечно, уже, наверное, заберем.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 Это Аргентина Ямайка. Да вы просто одну рыбу и ту же ловите. Нет, полу, нет. На аккуратно, аккуратно. аккуратно немного, пос... Посмотри, какого. Это А то были карты. Посмотри, какой монстр, бля. За... за самый незвичайный маленький, блядь. И, и маленький... а крючочек-то да, все для клево. Однозначно. А где у вас это? Что? Смотри. Так ему чистить сейчас и на уху. Да подождите, ему пара нужна. Ну так пара. Сейчас будет. Подожди, сейчас как раз время как раз для пары. Вот он. Сейчас поплю, я сказал, 7 часов. ого, грамм 300-350. Я вот думаю, под да. 500. Нет. 350 до 400. Отлично, смотрите, как он красиво я поздравляю вас с крас ⁇ сегодняшним. Да, и большое удовлетворение. Я думаю, что это только начало. Однозначно. то есть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 Да? Что мешает человеку взять баночку и кидать бычки в баночку? Далее, Да. Наша держава в целом, страна с можливостей, яка которая могла бы, безумно, стать мекою и туристическим бізнесу, и, в целом, відпочивання отдыха людей, которые живут на этой земле. Но у нас есть одна беда.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 и без тех негативных наслідків, які можно побачить вот, в кинокамеру под нашими ногами. Это точно. Просто, друзья, не мусорьте сами и делайте замечания не тем. Байдуже, да, и делайте тем замечания, кто рядом с вами кидает под ноги вот этот мусор. Дежурный по кухне, Кирилл. Нифига. Так. Я просто <с подошел <с в неудачный момент. А, это, это, это тебе, су... тебе доверили, да? Это су, -шеф су, -шеф? су -шеф, а, да. а, ты мастер-шеф, да? да да, да. Понял. Рыбу ловить не умею, готовить не умею. Я вообще не понимаю, как я вот это... И... Что ты здесь находишь? Что ты здесь делаешь, да? Ну зато... Может быть, просто я хороший человек, поэтому меня с тобой взяли, но в этом не уверен. Это могут другие сказать. Понятно. тут такой Да. Хороший парень это не профессия. Да, не должность, да. Вот, вот, вот. купить уметь. Вот так вот все в вашем материальном мире и происходит, да. Просто хороший человек не может поехать с нормальными людьми. Ну, почему? Ты же ты на месте, ты же с нами. Ну да. Значит, все-таки хороший, да? Значит, все-таки в мире есть доброта, порядочность. Да, надо еще плохих людей брать на рыбалку. Пойду за угол поплачу, держи. Пост сдал, пост принял, да? Друзья, я хочу познакомить вас с самым младшим подписчиком канала Все для Клево, да? Что, самый молодой? Ты не, не самый младший под, подписчик канала. Нет. Нет? Ну ты смотришь наш YouTube канал? Да. Да? Да. Как тебя зовут? Тимур. Тимур. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Ты тут постоянно ловишь? Ну как сказать, постоянно? Больше рыбалки на ставках, а здесь, да. Бывает что здесь, да? Да. Ну ты карпа здесь ловил? Да. Большого? Ну, килограмма два максимальный. Ага. Два килограмма максимальный, да? Да. А на что? Горох по папы. И по пап? Ух ты! А, а с чем был? Что за снасти был? Волос, макушатник, э, тигровый орех по пап, Флюоресцентный по в общем, только. Ух ты, елки-палки, серьезно. А макуха с каким запахом?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 Большой, можно сказать. Большой? На волос, да. Ну, подожди, сейчас. Так. Вот тебе такой крючочек наш. Спасибо. Все для клевого. Но Спасибо будешь большое. Будешь ловить и вспоминать нас. Хорошо? Да. Все, давай, быстро. здоров. Всего хорошего. Шеф-повар команды «Все для клева. Плохо. Ну, назовем это условно ложкой, сковородка и картошка. Берем ложку, окунаем в картошку и начинаем произвольными движениями мешать. Мешать, мешать эту картошку. Друзья, парнишка только что сказал о том, что здесь сейчас вот только стемнеет, насчет нормально клевать на лещевку. Чтобы вы понимали, это глухая оснастка с двумя крючками. То есть внизу грузила и два крючка. Не, не Сейчас мы сделаем голову. таких два поводка И сделаем из них снасть да, э, думаю, вертолетную Для этого мы свяжем поводочек небольшой При этом мы будем вязать крючок узлом клинч усовершенствованный Наш фирменный крючок Все для клево Уже правда темновато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 Ну кого там плюет? Ну да, чувак, просто поворот. Соли. Uh -huh. вот. Аккуратно. Вот здесь а получается вот бусинка, видите? Бусинка с поводочком. И крючочком. Вот такая вот. вот. Она продевается на основу леску и с двух сторон э, с топорочками крепится. И получается такая снасть вертолет. То есть два крючка и грузило. Okay. Все.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 Карасик. карасик второй карасик получается два карпа два карася это хороший результат сегодняшнего вечера карась небольшой но на горох вы видите ну, пара есть да Пуха будет. причем я хочу сказать слова тем подписчикам которые говорили о том что вот э, крючок, крючок все для клева, он разгинается там и карп там в килограмм его разгинает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 Сейчас покажет наш молодой подписчик, как он вяжет свой вариант лечевки. Мне очень интересно посмотреть его вариант. Покажи, как ты ее вяжешь. Это Давайте. вот на этом Грузили, да? Вот, грузила оно? 112 грамм, сами Ого, плавим. Большое. Сами вот, плавите? Да. Угу. Петля в петлю. Вот, вяжем поводочек простой. Вот. Изначально ну, все петельками. Вот, петля за шоу будете цеплять. Ага, петля, петля, это петля, петля для основной лески?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 У команды молодежи фальш старт. Да, фальш старт. Как так, как так? Я не знаю. Ну Я так, 5-0 пока. Дергание. Пока 5-0. А? Подождите, а что ты вы сделали флэт? Это флет? Да. И хачок. Ну, а, так, а, а что такой длинный поводок на, на флет? Нормальный поводок. Да? А, Я ну беру. ладно, ну-ну. Он же падает. Ну. Ага. И шо? Разбивает? Поводочек вот такой должен быть, вот. Ну да. Вы видите, сколько Я тут зеленухи? Это хоть не комары, но все равно это машкара неприятно. Но... Сомик. Что, сомик. Да, сомик. А? Маленький сомик. Это что, подожди, подожди. на лечевку. Да. Аж прозрачный весь такой. Угу. Вс. Ну что, Алексей, опускайте. Его. Конечно, ну, давай. Вот Давайте возьму. А у вас yes. него, кстати, Ну что, малышка? Выраста килограмм до 80 попадись. Давай. Еду, скажи, пусть подходит. Был... <с> За рабом. <автором. с> Общий счет. 6-0. <с> еще <с> раз, <с> еще <с> раз. 6-0. <с> Что там? 10 часов? 10 часов 14 минут. Ага. Что пьем кофе? Да, надо выпить кофе для того, чтобы ловить. И быть бодрячком. Ну давай. Снаряжаем баллон. Ну, кстати, друзья, полезное видео, как снаряжается баллон. <с> Опа. Так. Ух Аккуратненько, отлично, и что, типа ветер не задувает, да? Ну, лепестки регулируются под сковородку, под все и защищают тарелку от ветра. Горелку, да? Да, от ветра. Ну и тема. делают форму. Тема классная. Кларк, кларк. Боже, кларк. за нижнюю губу, прям классика, ёй боже. Ну, да, Можете считать его моим. Не проспал? Не, Азовер. Почти. хорошо, Что там? Не можем считать, а это ваш. Вы же сказали, я иду рыбу ловить. Ну, раз это ваш, тогда вы его отпускаете. Да. Видите, маленький крючочек. Восьмой номер. Все так клево. Да, кстати, да. На что ж сработал? Это а а папа в не папа папа, горох. папа, папа, папа, иди. папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, на волос папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, Запишем, плюс нет, один старик. Непрерывно захренил, начал дерди дюр, -дю -дю -дю -дю -дю -дюр, -дю -дюр Ну что сказать, ну что сказать? Красавцы, красавцы. Ну, 7-0, да? Ну, да? Нет, 9. 9-0. <FDA> 9-0, 9. Nein, 9 серьезно. Steht? Давайте 9. Сегодня 9. Не, не, <Sounds> <conference> нам чужой тяжело не надо. Партия тенис маленький, маленький, а мы нам большой. Теняская, да, партия, теонецкая, 7-0. Просто ничего страшного, что один и тот же Карповас уже четыре раза. Нет, это самый крупный. Кто это? Карасевич. Да, Карасевич, да. Хороший. Тебя справился, блядь, принес, блядь. Казан дай еще и пьем, Ну, Нормальный карасик, что на червячка. То, что надо. Казан бьет. Лещовка работает? Да. На уху сойдет. работает. Последние три поклевки были лещовкой, правильно? Да, да, да. Лещовка... По совету юного да. подписчика, все для клево работает. Да, меня да. Ушел Красавчик, молодец. <свят> как он только не приходит к вам, сразу поклевка. Да. 30 секунд. Это фарм. <свят> это умение, это удача. Ну, это непрерывная поклевка. Она загнула удочку и просто держит вот вот Профессионализм. <свят> сказывается. Подтверждаю, сокращение разрыва счета. 8-2. Да. 9. 9, а не 8, 9? Ну, вот такое такой вот утренний карасик смотрите всем доброго утра мы продолжаем находиться в белогенестровске продолжаем ловить рыбу да, еще один да караси конечно сдатные я скажу карасюги хорош да.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 Очередной карт. две минуты назад, один, сейчас второй. А ты мелочь, шутягай. За нижнюю губу. Классический. Да, наш маленький крючочек. Восьмого номера. Что для клевого может? Ну да. Можно Это точно. Ну все, выпускайте. Побросайте, я сейчас подниму.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 при ловле рыбы. Ай. Да. Над работу над ней. Понятно. Зато кушать будут все. А, с кормушкой <служить> паук. С горохом. Вот связал такую оснасточку. Смотрите. Очень надеюсь, на нее поймать большого карпа. Но ну, а там как получится. А как связал такую оснастку, можете посмотреть вот в этом видео, которое выплывает окном.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 когда один пацак там сошел. Так мы хвосты отрезали, кто сколько потом поймает, чтобы посчитать. А, ну это уже несерьезно, ребят. Ну так сделает. Смотрите, сколько раз он получал. Ни сколько. А, как бы так нет, сказать, нет, нет, это нормально, нормально, да? нет, не тот. Все хорошо у него. Рот целый. Да. Рабочий. Можно отпускать. Да. Спасибо. Отпускай. Буду хорошим человеком.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 Рыба есть, это уже хорошо. Рыба не может не есть. А паучок-то пустой. Ну а куда ему? Момент истины. Барабанная дробь. Ох, красивый какой. Ой, какой красивый. Чуть-чуть еще. Ой, какой красивый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как ощущения? Как ваше ощущение? Друзья, тут собралась куча людей посмотреть, как клюет карпик. Но этот уже хорошенький, да? Серьезнее, да. Не, ну я знаю, такого хоть одного для себя пожарит тоже. Я понимаю удовольствие, ну как бы разнообразие Если Если моя жена увидит, что мы такого карпа отпустили, она меня статуй выберет. Опусти, стань. Тихо, Сколько это? двоечка, Да. Больше? Два с Да, да, два с половиной где-то так. Надеюсь, вот. Существует... он не уйдет уже? То есть? Ну, куда он Денис? подержи. Вот он. Красавец, да? да. Все для клвая это клво. Да. Ну что? Не. А, это уже не га. как. Это думаю, би... уже а... Как это без карпа домой? Я просто боюсь, что ребята сейчас не поймут, не поймут и меня. Отдубась. Отпустят за ним. Отпустят за ним. Га. Мы быстрее отпустим дед Сашу, чем такого карпа. Да. Ох, это хороший кабанец. Да. Поздравляем вас. У меня рукав. Ничего. Карпец. Какой буду. Ты, ты, ты, ты. Это хороший. -то. или мне это кажется Когда кажется, надо принимать да. психотропное. Да, да да да Ну там что-то есть. Ты сильно по Я держу, подводите. Давай. Это тоже домашний, они, черт, они, не Да нет, ну маленький, да ребята. Да? Это за чего? Это кило двести, что маленький. Да, Наша, такой маленький, да. за нет, да? Это, нет. Это же матерый, да. Да? Да. Так, еще сколько надо поймать, чтобы так, еще четыре, по... еще три, еще три за килошку, да? Мужиком кино устроил, вздохнули, поднялись и идут как такой красавец, хороший красавец. Правильно, надо его отпускать, надо. Давайте на весы, сколько? Давай, давай отпустим, пусть всем вот. Да не не. он воздух Нет, это было же Олег, Родственники приезжают. Вы поймите, сейчас поймем больше. Не, ну я это снимать не буду. Сейчас уже рыбалка закончится. Снимай, говорю. 12 часов и все, и рыбалка закончится. Как 12? Ну, в 12 закончится, чего то Потому что.. У нас не закончится, Олег Васильевич. <свист> Мы просто поймаем больше. Отпустите, пожалуйста. <свист> Давайте. Давайте, своими руками. И что? Ну что, очередной карп, что-что? Все прекрасно, все шикарно. Просто... просто народ уже начинает психовать, я боюсь сейчас. Не, на ново. Это хорошо. Нас, много. Я не знаю, видно на камере это или нет, но леска да, там, очень в натяг идет. Да, ну просто Очень. Там, там что-то существенное это, это, должно быть. Вот то, что вы отпустили это этого карпа. Отпусти Отлично. Вот так и мы пустим. Только нечего Мы можем себя Дедушка Днестр все-таки слышит нас, да? Да, это ж так всегда. Закон космоса действует вот так. Смотрите, как она гнется. Смотрите. Не знаю, камера передает это или нет. Так, сейчас, главное... вас за... сейчас вас зацепит. Или нет? Уже, Уже зацепит. Э? Ничего страшного. Вы главное останавливать. Потом то, разберемся. Это тобус тут. То, то, то. Мы поможем. Ох!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 Еще чуть-чуть сюда, я не достану. Да, я понял, понял. Он не может подвести его. Подождите, далеко. Далеко. далеко. далеко. Цепляй уже. не не не не не не не вытащишь. не не не не есть не не не Тихо, тихо, Есть, есть, есть. есть. Забирай. есть. Красивый. Подожди, подожди, подожди, да я распутаюсь. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. приложите руку, возьмите в руки его, чтобы люди поняли масштабы. Да, сегодня у нас, конечно, нет. Мы это, запикаем. сейчас я вылезу отсюда. Вот, вот он красиво ради этого стоит ездить и на рыбалку кажется, и повторю еще раз любить то что нам дала наша природа я понял, я понял одно что чем деликатнее снасть так тем она эффективнее правильно О. ну хотя попадаются и на грубые снасти но это случайные да случайные а вот так вот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 Вот тогда у вас все получится, вот с такой кормушкой, но не стой. А нет, ну, понятно, я же вижу, ну, ячья какая. Ну да. Помидоры Класс. Сейчас, вот, сколько людей сейчас, с каких людей сейчас слюнетесь? елки, паки Так вот, да? Да. Какие люди, у нас тут слюните кушать. Хватит дроздить, давайте покушаем. Пожалуйста, за два дня покормите хотя бы один раз. Не, реально мы натягали вот такие кормушки. Народ чуть драки не было. А мы говорим, ну, Саша не один рыбали. У нас тут еще чуть, -чуть А по больше половины дыша. Помните, уже... как в детстве? Тут дух. А по больше половины и. Знаете, спит? что тут написано? Да. Все для клевых. А, правильно, да. Но в письме, да? Да, в письме. Как в детстве. Да, друзья, скажу, что классно сегодня получилась у нас рыбалочка. Вообще, такие непередаваемые ощущения. Тарелка. А и потом остальное. Давайте попробуем сейчас сухую, оценим ее. Класс. Олег Васильевич, классно вы помогли. Артур Я давно помогал, всегда делил работу. Да, Туля умеет готовить. Артур, расскажи, какой секрет был этой ухи? Секрет это хорошая компания. Да. Да и поддержка. Переживали да. Все переживали за уху, что будет рыба на уху, да? А за рыбу мы вообще больше всего переживали. Но потом оказалось. Я скажу, что я не переживал. Я абсолютно был уверен, что будет рыба и сельдь, Я сказал После того, как выпустил седьмого карпа, рыба все равно будет, потому что на каком-то из них мы восстановились выпускать.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 цену ставят адекватную и всех устраивает и это практически в городе это же Берднестровск, это вот крепость рядышком вот тут как всегда друзья я вам дал информацию а вам решать как поступать с нами. надеюсь друзья видео было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всегда клево ну и я прощаюсь с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи всем хорошего пока